Работа в Польше от Проект Плюс срочно требуются отделочники в Белосток. Срочно требуются отделочники в Грайово. На работу в Польше от фирмы Проект Плюс, срочно требуются помощники ткача. Срочно требуются стойлеры. Можно работать как мужчинам, так и женщинам. Приветствуются пары. Срочно требуются швеи. С опытом работаем в Белостоке. Работа на заводе «Жилет». Требуются мужчины и женщины, и семейные пары. Срочно требуются мужчины на должность оператора вилочного погрузчика. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк и работа в Белостоке и другие актуальные вакансии в Польше так называется это видео, потому что в нем я зачитаю вам список и подробное описание актуальных вакансий в Белостоке от одного из самых надежных агентств по трудоустройству в Польше Проект Плюс, на которой я сейчас работаю рекрутером в общем, если вы ищете работу в Польше а особенно в Белостоке, значит этот видос для вас. Так что устраивайтесь поудобней и поехали. Что ж, не буду долго затягивать и сразу приступим к делу. Работа в Польше от Проект Плюс. Срочно требуются отделочники в Белосток. Нужны мужчины с опытом работы для отделочных работ на внутреннюю отделку помещений. Ставка 15-17 злотых в час нетто. График работы 5-6 дней в неделю, 10 часов в день. Договор умова о праце. Работа, к слову, напрямую с работодателем. Проживание предоставляет работодатель. Задачи внутренняя отделка помещений, в основном штукатурка. Мы гарантируем со своей стороны оформление вам приглашения на работу в Польшу, полное ваше сопровождение, пеку над вами. В Польше во время всего процесса трудоустройства, медицинский осмотр, помощь в подключении мобильного оператора, ваше сопровождение э, до того момента, пока уже, как говорится, не станете полностью самостоятельны идем дальше. Работа в Польше от Проект Плюс. Срочно требуются отделочники в Граево. Это 70 километров от Белостока. Нужны мужчины с желательным опытом работы для отделочных работ на внутреннюю отделку помещений. Ставка 3000 злотых и выше в месяц для специалистов и 2500 злотых в месяц и выше для разнорабочих, ну или же для тех, кто не имеет опыта работы и только учится. В среднем 17 злотых в час нетто, график работы 5-6 дней в неделю, 10 часов в день, договор умова працы, опять же работа напрямую на работодателя, а не на агентство, проживание предоставляет работодатель, задачи внутренняя отделка помещений, штукатурка, покраска, гипсокартон, плитка и так далее. Мы гарантируем со своей стороны, вы уже знаете, что полное ваше сопровождение во время всего процесса трудоустройства, помощь в подключении пакета мобильного оператора, прохождение медицинского осмотра, ну и все в этом духе. Идем дальше.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 350 злотых в месяц жилье в хороших условиях от 2 до 4 человек в комнате график трехсменный от 8 часов и выше можно по желанию работать в субботу умов ставка 10 злотых 61 грош чистыми в час за переработку более 168 часов каждый последующий час оплата составляет 14,5 злотых нетто. В выходные дни 19 злотых нетто, при условии, что это шестой рабочий день в неделе. Обязанности, замена закончившихся бобин на новое, перевязывание их. Мы гарантируем, вы уже знаете что. Поспешите. На работу в Польше от фирмы Проект Плюс срочно требуются стойлеры, можно без опыта работы, локализация «Белосток» требования. Обязательный коммуникативный польский язык, вы должны понимать, что вам говорят. К слову, на вакансию ткача коммуникативный польский был не обязателен. А вот на столеров нужно понимать. Хотя бы готовность, естественно, работать, ручные навыки, дополнительные требования. Приветствуются опыт обработки древесины. Можно работать как мужчинам, так и женщинам. Приветствуются пары. Условия работы. 11 злотых в час нету за 8 часов работы. За каждый час переработки 12 злотых в час нету. Возможность получения премии за хорошую работу в размере 100-300 злотых нету. Сменная работа. Две смены. Первая смена работает с 6.00 до 14.00. Вторая смена работает с 12.00 до 20.00. Перерабатывать можно любое количество часов, естественно, по желанию. И есть возможность работать в субботы. Проживание в хороших условиях, по 2-4 человека в комнате, зарплаты каждый месяц снимается, оплата за жилье 300-400 злотых в зависимости от стоимости жилья. умова от обязанности, легкая работа, шлифовка, потускнение в случаях женских работ, в основном вставка вкладок. Поехали дальше. На работу в Польше от фирмы Проект Плюс срочно требуется швей с опытом работы. То есть там нужно шить реально как бы хорошо. Обязательно опыт работы на промышленных машинах, оверлоках, пошивочных машинах и стегальных машинах. Коммуникативный польский также должен присутствовать. Возраст 20-55 лет. Условия. Ставка 11 злотых нетов в час с возможностью дальнейшего повышения до 16 злотых нетов в час. То есть первый месяц будет 11, если хорошо себя покажете, сделаю 16 злотых Нет в час график с понедельника по пятницу, возможно работа в субботы, работа по 8 часов и более в день, договор умова умовоправы у прямого работодателя, работодатель оказывает помощь в поиске жилья, но оплата полностью по стороне работника, около 300-500 злотых в месяц, ну в общем-то без проблем можете за 400 допустим злотых Найти себе очень даже хорошую комнату в Белостоке. Можно найти даже и за 300 злотых. То есть и никаких проблем с этим не будет. Ну, тем более работодатель с поиском помогает. Так что за это не переживайте. Обязанности. Пошив рабочей формы фартухов Мы гарантируем оформление приглашения на работу. Ну и все остальное вы уже знаете. Что мы гарантируем. Итак это были все актуальные вакансии именно в Белостоке, но сейчас вкратце зачитаю именно тезисно актуальные работы ну, вообще по всей остальной Польше, зачитаю именно основные моменты то есть, что за работа, название вакансии какая ставка, ну и уже подробное описание данных работ вы сможете найти на моем сайте, перейдя по ссылочке, которая в конце этого видео появится в нижнем левом от меня углу экрана вашего соответственно ну и на моем канале в телеграме а также на моих группах ссылку на телеграм вы найдете в описании к этому видео также как ссылочку и на мой инстаграм а ссылочки на все мои группы будут в комментариях к видео поехали дальше итак работа в польше от проект плюс локализация лодь работа на заводе жилет Требуются мужчины, женщины и женщины семейные пары. Э, в общем, условия работы, ставка 11 злотых 50 грошей, нет -то в час. Э, короче, подробное описание, опять же, вы уже знаете, где искать. Срочно требуются мужчины на должность оператора вилочного погрузчика. По-прежнему там открыта эта вакансия, в Дембисах уже несколько мест всего осталось. Хотя еще недавно 20 человек туда требовалось. <coughs> в общем... Проживание половину оплачивает агенция, половину 200 злотых оплачиваете вы в месяц первой зарплаты, рабочее время 8-12 часов в день, 4 бригады, в общем ставка 12 злотых 50 грош в час на этой вакансии и самый главный плюс этой работы заключается в том, что э, вас учат там управлению вилочным погрузчиком. То есть вы э, не обязаны прийти туда сразу специалистом и сразу уметь э, управлять вилочным погрузчиком. То есть первый месяц обучения идет управлению вилочных автопогрузчиков и простые физические работы, связанные с помощью на складе. После э, получения права работы на автопогрузчиках, работа будет связана с перемещением товара на территории склада и за его пределами с помощью, соответственно, вилочного автопогрузчика получаете официальные европейские документы на право управления данным погрузчиком. Вернее, сразу вам дают внутренние документы на завод, но уже через месяц работы, как хорошо себя показываете, выдают вам уже официальные европейские документы, которые при вас останутся, как говорится, навсегда. На работу в Польше срочно требуется рабочие на автоматизированное производство мясокомбинат в Ломжин. Сразу скажу, работа не связана с убоем скота. Работа на автоматизированной линии, простые операции по обработке и упаковке свиных туш. В основном упаковка уже готовых кусков туш. Требуются только мужчины, 12 злотых в час нет, то можно вырабатывать много часов. Полное описание работы советую смотреть на моем сайте, а также в Телеграме. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все в плане вакансий в Польше. Хочу вас призвать делиться ссылками на мой канал с друзьями заинтересованными в работе. Также обязательно э, делитесь ссылками и на мой сайт с друзьями, заинтересованными в работе в Польше. К слову, пройти на мой официальный сайт antonbeluk.ru или же work and работа и жизнь за границей. Вы сможете по ссылочке, которая, как я уже говорил, появится в нижнем левом углу от меня в конце этого видеоролика. Также сейчас в нижней части вашего экрана находятся мои номера актуальные. Там, как можете видеть и Viber, и WhatsApp. Если какая-то из работ вас заинтересовала звоните прямо сейчас, не тяните, потому что в любой момент кто-то может позвонить быстрее вас, э, буквально на пару минут вас опередить, и хорошая работа в Польше будет, уже будет закрыта, и вы уже на нее не успеете. Поэтому действуйте. Друзья, также не забывайте подписываться на канал э, Проект Плюс, также на мой канал Work and Life. Обязательно подписывайтесь на канал также о работе и жизни в Польше и обо всем, что с этим связано. Ссылочки на канал Проект Плюс и на канал Work and Life вскоре появятся по правой от меня стороне вашего экрана. Также обязательно пишите комментарии под этим видео, задавайте свои вопросы на любые темы, связанные с жизнью и работой за границей. Я обязательно на них отвечу в своих следующих видеороликах. Ну и, конечно же, ставьте лайки либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Ну а ссылочка, как я уже говорил, на мой официальный сайт со списком всех актуальных вакансий в Польше, на который вы сможете пройти буквально в один клик, кликнув по этой ссылочке, которая уже появилась в нижнем левом от меня углу вашего экрана, советую туда пройти прямо сейчас и ознакомиться подробно со всеми лучшими работами в Польше от самых лучших и надежных агентств по трудоустройству. С вами был Антон Белюк. На связи с Польшей. До скорых встреч, конечно же, в Польше, друзья. Пока.